Среда, 25 апреля и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. На текущий момент тенденция по паре евро-доллар в рамках часового таймфрейма сохранится нисходящая, но мы увидим некоторое замедление в нисходящем движении, которое у нас было сформировано вчера. Вчера мы фактически закрыли день выше открытия. В случае завершения коррекции мы увидим закрепление выше максимума вчерашнего дня, который был зафиксирован на уровне 1.22.44. Именно там сейчас находится ближайший разворотный уровень для нисходящего формации И после этого мы можем уже ожидать вероятность возвращения к тенденции восходящей движения в область 1.24.15 и 25.49. Но пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. А по паре британский фунт, американский доллар, также на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется, но мы уже с утра видели торговлю вблизи максимальной значения вчерашней торговой сессии. Если британский фунт сможет закрепиться выше отметки 1.3988, то также мы можем ожидать возобновления роста с целями до 1.4383. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется и в случае обновления минимальных значений мы получим подтверждение сохранения и соответственно, продолжение нисходящего движения. А пара американский доллар, канадский доллар также сохраняет свое восходящее движение. На текущий момент мы видим некоторые замедления также в росте. Подошли к уровню сопротивления область максимальной значения вчерашней торговой сессии и 23 апреля. Пока его преодолеть не смогли, в том случае, если пара американский доллар, канадский доллар сможет уйти ниже отметки 1.2811, это минимальное значение вчерашней торговой сессии. То с текущих уровней мы можем ожидать движение нисходящее с целями до 1.2617. И двадцать пять соответственно. По паре американский доллар и японская иена тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это уход выше максимума вчерашнего дня и движение на 109.85. Ну а в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимального значения вчерашней торговой сессии, которая была зафиксировано на уровне 108.54, то будем ожидать уже начала нисходящей тенденции в области 106.76 и 105.70. А Пара австралийский доллар и американский доллар продолжает свое движение нисходящее. В отличие от тех пар, которые мы сейчас посмотрим, австралийский доллар обновил минимальное значение, которое было зафиксировано вчера, что пока сохраняет тенденцию нисходящую. Ближайшие цели это 75.29. А, ну а разворотный уровень отмечаем на максимальное значение вчерашней торговой сессии. Это отметка 76.21. Если австралийц сможет закрепиться выше данного уровня, то также вероятно начало восходящего движения с целями роста до 78.14. А по паре еврофунт на текущий момент тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста – это уход выше отметки 87.77 и движение на 87.90 и далее на 88.50. А ближайший разворотный уровень пока отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы во вторник и в среду. Понедельник и вторник, прошу прощения, на уровне 87.41. А золото на текущий момент продолжает свое движение нисходящее. Мы также в среднесрочной перспективе подошли к уровню поддержки на отметке 1321 доллара за тройскую унцию. И вероятность отбития от этого уровня будет а, довольно-таки а, высокой. Но опять же ну, важно всегда получить подтверждение. И подтверждением отбития в данной формации будет закрепление выше отметки 1332. Это максимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Поэтому именно там сейчас и отмечаем ближайший разворотный уровень для начала Покупок с целями роста до 1358 и 1370 соответственно. А в том случае, если золото уходит ниже отметки 1321, мы получаем продолжение нисходящего движения, то есть его сохранение с целями до 1313. А нефть марки Brent на текущий момент продолжает свое движение восходящее, ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальное значение 23 апреля. Это отметка 73.26, а ближайшие цели роста это уход выше уровня 75.80 и движение по направлению 77. А по индексу DAX вчера во второй половине торговой сессии мы увидели уход ниже минимальных значений 23 апреля, закрепились за данным значением, что в рамках часового таймфрейма нас вновь возвращают к фазе нисходящего движения по данному активу. Цели по снижению это область 12 350 и далее движение на 11 732. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 12 653. Ну и биткоин продолжает свою тенденцию восходящую. Ближайшие цели роста – это уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы сегодня на уровне 9700 долларов за один биткоин и далее движение по направлению 10800. Ближайший разворотный уровень на текущем момент отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы 23 апреля на уровне 8735. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Сяков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня. Напоминаю, что сегодня в среду у нас состоит Большой вебинар с приглашенным экспертом Игорь Веленчик проведет вебинар для клиентов компании Admiral Markets. Расскажет более подробно о техническом анализе. У Игоря опыт финансовых рынков более 23 лет, поэтому ему есть много что рассказать. Зарегистрироваться на вебинар вы можете на сайте Admiral Markets в разделе обучения и вебинары. Вебинар пройдет сегодня в 18.00 по Москве, Таллину, Киеву, Риге. Всем спасибо за внимание, также напоминаю, что если вам нравится видео, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем спасибо и до свидания.